Вы знаете, это очень сложно настраивать камеру на самом-то деле. Всем привет, друзья! С вами ваша Соколик. В этом видео я вам расскажу о моих новых книгах и о моих новых путешествиях, которые были в апреле месяце. И, в общем-то, если вам интересна моя персона и все, что происходит со мной в моей жизни, оставайтесь со мной. Your... Еще в феврале я выпустила свою книгу «Йога Бук» сначала на английском и потом в январе на английском, и в феврале на немецком. What is yoga? When we dream, we see different people, animals, trees, buildings, cars, yoga mats and other objects. But who? And what are all of these people and things in your dreams? Are they really other people and other things? No, they are all things that your own amazing brain helps you to see in your mind. It is the same when we are awake in real life. For example, look at someone or something now. Where do you see them? Are they inside of you or outside of you? This is... Я не могла найти нормального человека, который мне все отредактирует, переведет, и в итоге все-таки я нашла на обборке хотя предложений было много, но я так и не смогла а, ну, в итоге я в смогла, конечно же, найти себе подходящего человека, чтобы мы с ним как бы понимали друг друга, что я хочу от этого человека. И в итоге вышла моя книга «Йога Бу». Эта книга разбита по этапам. Значит, первый этап рассказывается, что такое йога. А потом одновременно показываются позы, которые используются, рассказывается, откуда это пошло. Все это на доступном языке. Вот, например, зачитаю. Thousands of years ago, the ancient yogis lived in the forest, the mountains and the caves of India. They observed the harmony of wildlife and nature. То есть, рассказывается, как э, придумали индусы, индианцы, индусы. Ну, в общем, вы меня поняли. А как придумали йогу, откуда это пошло и почему это вообще так нужно нашему организму. Кто не знает, я уже занимаюсь йогой больше года, и сразу как только я начала заниматься йогой, мне пришла эта идея в голову. Затем второй этап, это идет 10 фан позы, то есть рассказывается про 10 а, чуть ли не самых основных йог в позе. Их выбирала я сама, потому что мне они казались самыми интересными. Показывается как на примере животных, потому что йога это изначально, ну, то есть древние индусы, да, будем это так называть, они смотрели на животных и повторяли их движение. Кстати, я включала как и белых детей, так и негроидной расы. Потому что мне кажется, в нашем мире современном очень важно уделять внимание всем расам, всем, там, не знаю, если, ну, Понятно, это не касается детских книг, но если это касается какой-то взрослой литературы, да, то есть секс с и так далее. Никто не должен чувствовать себя ущемленным, да, понятно, вы не угодите всем, но, например, Хольц я делаю таким, чтобы можно было никого не обидеть, чтобы каждый мог в себе найти потребление и потребить это книгу вы можете заказать с Amazon все ссылочки я оставлю внизу подписывайтесь на наш канал Holtz Publishing скоро там будет очень много разных книг я надеюсь мультиков потому что мы жаждем делать мультики вот поехали дальше в этом месяце я была в Греции, в Афинах и я решила, что я хочу пожить немного в Афинах мне безумно интересна греческая культура Вообще, нам, в принципе, нравится, мы попадаем в Грецию как домой. И я думаю, что греческий не такой уж и сложный язык. Я уже даже нашла себе несколько онлайн-учителей, чтобы подучить греческий. Конечно же, я сейчас изучаю упорно, даже продолжаю немецкий, хотя у меня уже хороший уровень. B2 это – B2, это минимум. Однако... Может быть даже C1, однако мне хочется выучить немецкий до такого уровня, чтобы я вообще, ну прям налег... Я могла сказать все, что угодно, и чуть ли там не как носительно разговаривать. Я верю, что можно выучить язык, если у тебя как бы острые умы, ты быстро все схватываешь. Я, я думаю, что дело в тебе самом, в твоем желании. Если ты веришь в себя, то я думаю, что все получится. А греческий мне хочется выучить, просто чтобы э, ну, общаться, да. Я не знаю, как дальше. Э, Пойдут дела у меня в Греции. Все-таки Греция находится в кризисе, и это замечательная страна, где живут прекрасные люди. Мне нравится все. Мне нравится, как там пахнет на улицах, даже в туалетах. А вот смотрите, я в самой плаке. Это самый старый и знаменитый район в Греции, в финах, собственно. Этому району больше двух тысяч лет. Да, он еще был построен до нашей эры, вот, и, собственно, сейчас мы направляемся в одну из таверн, но там мы не стали кушать, потому там, там очень много кафе, по одной простой причине, что там реально дорого. И нам еще вчера таксист, смотрите, какие красивенькие, и нам еще вчера таксист рассказывал, что бывает такое в Греции, что приносят старое меню с одними ценами, в итоге все как бы совсем по-другому, вот, в итоге приносит счет на абсолютно другую сумму, ну и конечно же это очень неприятно, поэтому, да, мне нравятся эти люди, мне нравится этот язык, мне нравится культура, я обожаю греческие мифы, но все-таки экономическая ситуация в Греции, она очень и очень, она хуже, чем в Украине, я думаю, вы знаете об этом. И, конечно, с одной стороны, это плюс, но для меня как для иммигранта, да. А с другой стороны, это огромный минус для Греции и для тех людей, которые там не смогут не, не могут заработать и спокойно там жить и вынуждены ехать в Европу, в Америку, в Европу, в ту часть Северную больше, да, там, где Германия, Швейцария и так далее, и собственно там уже попробовать себя я знаю очень много греков которые приехали в германию когда жила в германии я с ними знакома была вот и да это отличные люди но вот так вот получилось они не могут просто себя содержать в Греции. в греции я снова поднялась на пантеон мне нравится что там просто Какая-то невероятная атмосфера, и, кстати, я сейчас рисую книгу, где двое китайцев, маленьких детей бэйби, не бэйби уже, лет, наверное, 7-8, путешествуют по миру, и, собственно, я вам сейчас одну иллюстрацию вставлю сюда. Это четвертая иллюстрация. Это пантеон до нашей эры, 2000 лет назад, наверное, тоже была наша эра. Мы гуляли по городу, мы были в плаке, а потом пришло время расставаться с Грецией, и это был самый печальный момент, потому что, я не знаю, я в прошлый раз точно так же, год назад, вы можете посмотреть это видео на YouTube. у меня два видео с Греции с прошлого года, я точно так же... Понималась на пантеон, я точно так же гуляла по улицам. Но в этот раз, я думаю, что я просто повзрослела на год, и я абсолютно по-другому уже начала воспринимать Грецию. Для меня это просто, знаете, вот как будто бы я расставалась с любимым человеком, хотя моя семья была со мной, и это было очень грустно. Уезжать. Мне хотелось вернуться, и поэтому я приняла решение, что я буду возвращаться в Грецию, потому что мне нужно это сейчас, как никому другому. Может быть, это случится через месяц, может через полгода, я не знаю. Не все зависит от меня. Вы же понимаете, мы все живем в реальном мире. Но я надеюсь, что так или иначе это произойдет, и я вам смогу больше снимать видео. После Греции мы отправились в Польшу, в Варшаву, и... У нас просто была такая мини-депрессия, мы приехали, был сильный ливень. Так, ну что, ребята, я сейчас нахожусь на вершине этого шпиля в Варшаве. Я вам хочу посмотреть вид, который открывается с этого города. Сейчас я найду подходящий и покажу в Варшаве мы практически четыре дня просто, не знаю, волочились. Ну, знаете, как долг туриста, уже же обязывает хоть что-то посмотреть, там, да, потратить какие-то деньги, но нам это особо всем четверым не принесло такого, никакого морального удовлетворения. Мы еще в музей Коперника не попали. вот. И в итоге я здесь, вещаю вам с дивана. Спасибо всем большое за то, что смотрите, за то, что подписываетесь, ставите лайки, мне это безумно приятно. Подписывайтесь еще, кто это не сделал. И до новых видео. Пока.